A CIDADE NO BRASIL Дорогие мои девушки и женщины, как говорится, по, трой, по просьбе трудящихся, как в советское время говорили, опять снимаю для вас видео прогноз под названием Где искать мужа? Где же мой муж? Вот где же ваш муж, где его искать, когда искать? Как всегда, напоминаю, что это видео может быть может дать слабую подсказку тем той девушке которая занимается магией или гадать на картах, потому что там уже идут блоки из этой темы. А те, кто свободен от вот этого, чуть не сказал мракобесия, извиняюсь, кто свободен от этого занятия, у которых свободные какие-то каналы открыты, не зашлакованы, не заблокированы за магию, то, пожалуйста, те, Выбирайте цифру от 1 до 5, давайте спонтанно не напрягаясь, выбирайте свою цифру, потом под видео есть тайминг, на него нажмете на циферки и будете смотреть свой прогноз. Выбирайте. Хорошо. Сегодня будем прогноз получать на горбатой колоде и на астрологических Дополнительные звуки его за окном просто такой ненасти сегодня, такой майский, майская непогода, холод и ветрюга и дождь стучит в окно, поэтому давайте не будем обращать внимание Хорошо, сейчас начнем тогда уже. Итак, информация для тех, кто выбрал цифру «1». Итак, давайте узнаем, что же карты вам говорят. Так, вот Итак, совет ангела-хранителя. Ангел говорит, будь домашний, имей интересы дома, занимайся много домом. Если не умеешь, допустим, приготовить пирожки, ну научись. В Ютубе куча рецептов. Найди своего, который приятен вам. У повара, кулинара какого-то или что и ищите там учитесь, то есть почему-то ангел говорит, что больше времени уделять дому уже будь готовой хозяюшкой, чтобы встретить этого человека. Человек, возможно, старше вас не меньше, чем на три года, вот скажем так, и человек умеющий, сейчас скажу. Человек, умеющий считать деньги, умеющий откладывать. Такой, знаете, может быть, в нем есть элементы, э, какие-то элементы от земного человека, от тельца, от девы, от тщательной такой девы и от скрупулезного и достаточно нетранжирного такого козерога. Извиняюсь, если неправильно слово произнесла. То есть ангел говорит... Порядок в доме, ну, не там, не до тошно, не до помрачения, но ну, вот, будь хозяюшкой, и я тебе дам. Вообще, смотрите, белые карты. Это говорит о том, что довольно скоро вы можете познакомиться. Не позже, чем через два с половиной месяца. Ну, не позже. Теперь, день, когда познакомиться, конечно, у нас выплывает... У нас выплывают понедельник и среда. И это очень хорошие дни... Сегодня, завтра, то есть сегодня, завтра и послезавтра это выходные. Потом 4 дня, от, отметьте галочкой, 4 дня познакомиться. Потом 3 выходные и 4 познакомиться. Вот такой ритм. Теперь, когда и где. Ну, смотрите, все, что связано с родительской темой. То есть тут и детские сады, и детские театры, и даже в зоопарки сюда входят. Все, что входит в родительскую тему, это и роддома, и поликлиники, где идет натуральные темы. То есть и гинекология туда тоже входит. То есть я вам объясняю, примерно в районе каких объектов вы обращаете внимание на мужчин, с которыми познакомиться. Я, конечно, естественно, тут теперь понапишут мне, я не говорю, что вам надо со своим мужчиной, вы можете познакомиться у дверей кабинета гинеколога. Конечно, нет. Но это такая карта. Вообще, кстати, Луна относится и к мамам. Возможно, ваша мама или, не знаю, ваша отец захочет вас познакомить с кем-то, вы сразу не бракуете, а попробуйте ради интереса, ради любопытства сходить на эту вот, на, как это, на смотрины, раньше это называлось смотрины. То есть вот такой момент. Давайте посмотрим, где еще, подсказку на тему, где еще мы будем добывать на горбатых картах. Смотрите, еще раз одна карта, подтверждающая родственные связи. То есть обратите внимание, кто последние три недели вас хотел и желал познакомиться. Что это такое? Мужчина хороший, мужчина стабильный. Возможно, вас даже хотели познакомить чисто из какой-то цели, темы выгоды. Ничего, идите и познакомьтесь. Вот такой тут момент. Все равно очень сильно карта связана со здоровьем. Что еще? Рядом со строящимися зданиями или тема может быть связана со строительством, с архитектурой, с узакониванием строительства, какая то вот бюрократические вот кабинеты. Ну, вот я как вариант подсказываю. Да? Вряд ли магазины. Магазины вряд ли. Ну и еще все, что связано с колесами. Это и когда мы покупаем, и когда мы чиним машины, и когда мы перемещаемся. Видите, шоссе тут нарисовано. А, то есть, когда мы едем в каких-то поездках, возможно, когда, когда вы едете к родственнику. Вот как подсказка. Ну, он, он человек желающий иметь семью нормальную классическую семью, возможно даже может быть, может быть он вдовец какой-то там трагический случай, а может быть его жена ускакала, оказалась какая-то вот ну ну не семейного характера, допустим, или она делала карьеру, или она очень творческая, опять же там делала карьеру, а на семью было чихать, вот скажем так. То есть, возможно, у него брак за плечами уже, наверное, даже что и есть. И, возможно, даже если у него был развод, просто развод, там очень сильно его ободрали как липку. То есть, у него немножко такая обида про женщин есть. Работа у него, может, связана в прямом смысле с бюрократической схемой. Он может быть и начальником вообще какой-то фирмы и начальником средней руки и каким-то нам как наблюдающей инстанции указывающей инстанции видите какая карта да вот человек сидит и пишет или подписывает документы этой нотариальной конторы и не знаю ну, что-то узаконивающее разрешающее или запрещающее может ли он работать в полицейском ну скорее нет скорее если воздух то что-то связано сейчас скажу, диспетчерская работа. Может быть и летчик в прошлом, а может быть вот как-то любит, увлекается, что-то про воздух грезит. Вот такие тут вам, вам подсказки. И еще я думаю, как подсказка вам может быть, что человек довольно правильно относится к религии. Я не в смысле, что он там очень-очень часто ходит в церковь, но вот правильно относится, как бы реально относится к религии. Вот такая подсказка. Теперь... Так, наверное, что момент детей для него очень важен. И он на берегу, то есть если он с вами познакомится, а вы с ним, и если вы, ну, вы ему как бы симпатичны будете по двум хотя бы по трем пунктам, возможно, он будет на берегу в даже как-то слишком рано договариваться тему где-то рождения, что-то обсуждать или интересы своих уже рожденных своего ребенка, допустим, уже, который за плечами, он может быть или интересы нерожденного еще с вами ребенка, но вот как-то будет интересоваться, а хотите ли вы вот детей, а как вы вот к материнству относитесь, да? Это будет лишняя вам подсказка, что предыдущая история там какая-то была не очень правильная, мама не очень настоящая, скажем так. Теперь, что вас с ним объединит? Ну, наверное, правильное отношение к пьющим людям. А, ну, может быть, иногда под настроение, тема поболтать, тема поболтать в теме критик, критики каких-то социальных моментов, социальных течений, социальных групп людей. Не буду уточнять, потому что чтобы в цензуру ютубовскую не попасть, чтобы с ним объединить еще, давайте посмотрим. Ну, наверное, просто любовь тоже. Это карта любви, карта сильной любви, просто симпатия, притягательность. И это очень хорошо. Почему? Потому что вы, вы вот точно, вот я чувствую, вы истосковались, вам, вам нужны сильные мужские хорошие руки, в прямом смысле, в хорошем смысле. И что отбросить и забыть? Ну, наверное, он не любит очень большую фантазершу, которая хочет через пять лет иметь дом на Мальте и т.д. и т.п. Да? все, что реально, он для своей женщины делает, в общем-то, да, ради любви он на способен, и летает слово «рыцарь», не зря слово «мальта» тут появилось, «рыцарский орден» там, да, когда-то был. То есть в нем есть очень много рыцарского, и он хочет, он ищет свою даму сердца, вот ту самую, для которой как бы преклонить колено, которую есть за что уважать, дорогие мои. Вот такой был прогноз вам от Кассандры по пункту номер один. Если какие-то, может быть, какие-то вопросы по ходу пьесы, обязательно пишите под видео. Или если личные вопросы, ну, конечно, тогда система WhatsApp идет, да? Теперь цифра 2 у нас будет на повестке момента. Тоже достаточно властный мужчина, скажу вам. Вас тут ожидает властная история. Так. Итак, что я вижу? Извиняюсь, ангел говорит, что э, зашпаклюй свои трещинки. У тебя трещинки в душе, у тебя обиды, и, может быть, из-за этих обид ты боишься подпустить к себе другого человека. Вот просто, ну вот, просто боишься, да? Вот, может быть, лезет в отношения родня. Тогда, если мы познакомились, мы сразу кому-то что-то не оглашаем и не рассказываем, чтобы не было ненужных вот критиканств и желаний, чтобы у вас там не получилось какая-то, может быть, идет энергетическая блокировка вашего счастья со стороны кого-то из родственников или из родственниц, скажем так. То есть тут вот э, в себе скажите хочу быть другой, хочу найти мужа, хочу быть вот счастливой. То есть немножко себя так, <coughs> как сказать, ну как укрепите. Поверьте в себя, и у вас все получится. Меньше слушайте в родню, которая вас унижает и как бы с умыслом, может быть, даже ваш статус понижает, чтобы вы вот не того человека встретили, да? Вы хотите любви, пусть они не смеются над вашей, над, или хотя бы над вашим желанием быть любимой. Это нормальное желание и требование женщины. Так, теперь когда и где? Очень похожая история с первой историей, то есть все, что связано с родительской темой, это и детские сады, и детские театры, и все, что связано с темой рождения, все, что связано с женским здоровьем, все, что связано с какими-то спа, может быть, джин, джим, джимбин, как я вам знаю, джима, где мы делаем всякие эти вот эти, ну.. Занятия, тренировки и напряги тела, чтобы правильно выставить тело. И не, не надо очень увлекаться, но вот может быть спортзал, скажем, где можно познакомиться. А можно познакомиться около какой-то парикмахерской, около какого-то института красоты. Или в институте красоты даже, где еще можно с ним познакомиться. Ох... Ну, тут в прямом смысле у нас алкоголь тоже идет, То есть это бары, рестораны, кофейни, там, где наливают алкоголь. День недели, пятница и понедельник тоже. Сегодня выходной, завтрашнего дня 5 дней галочку ставим, и потом выходной и 5 дней галочку ставим. Дорогие мои, если вы смотрите мое видео, я очень вас призываю, очень вас призываю, включать в себе какой-то старт вот я эти видео снимаю для того чтобы вы включали в себе старт и занимались дальше вот я вам даю подсказки не просто так в космос в воздух а чтобы происходил вот это как эстафета я вам даю факел зажигаю и вы взяли его и как, как на ладошке огонь идете и ищите своего суженого ряженого я вам подсказки даю для То есть раз вы смотрите этот номер номер два значит вам пора пришло время действительно стать женой, понимаете, женой. То есть вот тут момент такой. Кто он по профессии? Дать еще тут досмотрим. Вот где еще, да, где? Где? Тоже дорога подходит, арбитражный какие-то суд, прямо зал суда тут может быть. Вы можете попасть какой-то скажем так, конфликт, встать на чью-то сторону, и пока вы будете находиться в этом конфликте или выходить в роли э, свидетеля, свидетельницы, может быть, вот в этом процессе вы как-то там, находясь в каких-то инстанциях, познакомитесь со своим человеком. Также, где можно еще познакомиться, можно познакомиться, ну, скажем... Все, что связано с оформлением земель, все, что связано с маклерами, покупкой земель, изучением дизайнерства, дизайнер ландшафта, садовник, вот все, что и все, что связано с сельским хозяйством, выращиванием, а может быть и продажей о овощей и фруктов. Вот вам подсказки. Так, где он работает? Возможно, даже он и доктор, возможно, он и маклер. Хочет нормальную семейную жизнь, консервативного склада человек. Немножко такой патриархальный вариант, то есть э, он считает, что он как глава семьи, он стержень семьи, и поэтому слово «женщина» не всегда на первом месте, оно должно быть параллельно. То есть я не, я не хочу сказать, что вы всю жизнь с ним должны ему поддакивать, но если вы хотите что-то сделать по-своему, надо потихоньку в несколько заходов будет разворачивать его мнение в какую-то сторону, да. Так, что еще? Он может быть, кстати, плотноватого телосложения, но такие люди, ну, обычно вгрызаются в работу и, как бы, вгрызаются в работу и наслаждаются этим даже процессом. То есть немножко он трудоголик тут у него не надо ничего расспрашивать про работу еще могу сказать что он вряд ли транжира вот и молчу может быть молчун в себе что-то такое вот найти генерировать мысли теперь какой он добытчик ну нормальный добытчик только он не любит если на работе идет что-то не так тогда он немножко этот негатив может приносить домой тогда его это он на нервы действует и еще, возможно, около него на работе работает много женщин. И это для вас может быть, быть немножко причиной для вашего внутреннего беспокойства или такой немножко ревности. Что вас с ним объединит? Э, монотонность, желание не переездов, э, любовь сидеть на одном месте. Что вас с ним еще объединит? Возможно, какая-то похожая история у вас не будет из прошлой жизни или когда была сложность с властями, или когда кто-то предал и резко обрубил отношения. То есть вас с ним что-то похожее объединит. Или, может быть, даже в прямом смысле вас может объединить какие-то обязательства, как, допустим, надо дом достроить, а потом что-то дальше еще, да? Или надо выплатить квартиру, а потом что-то дальше еще вот такое. И что отбросить и забыть? наверное он не любит женщину которая много тусуется у которой компании на первом месте вот видите какая вышла карта он говорит нам с вами я за классическую семью дай мне нормальное гнездо нормальные ну, нормальный вот классический уклад семьи вот И я думаю что он малопьющий еще тут такая подсказка есть. Возможно, за плечами долгие гражданские отношения неофициальные. Вот тут такой его вопрос. Ну, или официальные, или неофициальные, но какая-то история за плечами там есть. И еще, послушайте, этот человек очень капризно относится, когда женщина хочет очень сильно им манипулировать. Вот на всякий случай тут такая подсказка. Как всегда напоминаю, что на личную консультацию, но лучше, дорогие мои, записаться в WhatsApp. Сразу в WhatsApp. Да? В WhatsApp не, не звоним, а просто пишем слово консульт или консультация. Уважаемые мои, если вы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 А теперь, дорогие мои, информация по цифре 3, наша мистическая. Я ее так люблю, эту цифру 3, потому что я под ней родилась. И поэтому я к ней очень лояльно отношусь. Итак, дорогие мои, вот сразу мистика пошла. Ну, я же говорю, это наши люди. Это шутка, конечно, Ну вот так. Так. Ну, смотрите, совет ангела. Когда находишься в отношениях, отношениях или знакомишься с человеком, если даже ты творческая личность или ты какая-то необычная, вот такая мистическая, сама фея или полуведьмочка, но ну, уделяй время любимому человеку, заглядывай ему в глаза, не успокаивайся, что он никуда не денется, он и так рядом будет. да? Почему-то так необычно. Вот сегодня для цифр 3 такая подсказка – Просто Венера. Что такое совет ангела? То есть, с одной стороны, будет женственная, в гардеробе хотя бы две юбочки надо бы иметь, или два платья и юбочку, да. И, может быть, это призыв быть чуть-чуть помягче, полояльнее. Но и в первую очередь, женщина – это внимание и какая-то мягкость в отношении с мужчиной. Я не призываю вас совсем там присмыкаться, но раз ангел на это обратил внимание – то, дорогие мои, это важный момент, да? Это важный момент. Какой у вас мужчина? У вас не простой мужчина. Он какой-то и свободолюбивый, и такой, знаете, интересно в нем. Может быть, на втором, на третьем свидании поймете, он внутри себя проложена та самая красная черта, про которую Путин сказал или кто там. То есть у него внутри есть черта, вот тут свои, а тут чужие. И не всегда даже вот эти чужие, пусть даже это сосед в гости заходит или там знакомые, вы почувствуете, что чужие это очень сильно второй сорт, а свои это свои. Он даже с чужими не всегда хочет общаться. Вот интересный такой человек, такая определенная фишечка в нем есть. Да? Теперь, какой же день недели? Ну, скорее всего, это будет суббота и четверг. Вот так я, я бы сказала. Вот. И первая часть пятницы. Ну, вот во всяком случае, вот хотя бы четверг и первая часть пятницы давайте возьмем. Потому что суббота непростой день, очень взвешивающий, взвешивающий вашу персону. И его э, суббота может выдавать все по граммулькам. Ну, давайте вот так, как я вам сказала. Сегодня, завтра, послезавтра выходной. Три дня галочку ставим на встречу активные. Три дня выходной, три дня активные. Теперь смотрим, где с ним можно познакомиться. Но точно не на работе. Точно не на работе. Так, где же с таким человеком можно познакомиться? Все, что связано с цветами, с пчеловодством, с выращиванием ягод и фрукт. Почта, интернет, e какие-то, какие-то чаты. Все, что связано со спа, баня какие-то водные, полуводные процедуры, все, что связано с родительской темой, чуть не сказала на родительском собрании, ну не знаю, почему пролетела так, вот такая история. И все, что связано с посещением каких-то бюрократических, и с оформлением бюрократических документов, в том числе все, что связано с ГАИ, с переездами, с перелетами, с покупкой билета в аэропорту, скажем так. Вот, такой, вот такая тут вот палитра возможностей. Он человек необычный, еще раз повторю. Он человек необычный. Возможно, даже у него дедушка или бабушка какими-то промышляли тонкими материями. Он любит очень уют. Он хочет, любит иметь свой дом, мой дом и крепость. Ему приятно психологически быть собственником. Ну, любит, когда женщина умеет красиво стол накрыть. Он может быть непривередлив к блюдам, но вот какой-то эффект гостеприимства ему нужен. В теме его профессии, сейчас скажу, в теме его профессии, ну, возможно, каким-то боком связан, допустим, с пожарной темой, с, психо... с психологией вас все что связано с воздухом самолетами что же еще там может быть защиты какие-то может быть что-то связано Связано с защитой, security вот, банков, охрана банков. Смотрите, охрана банков, да, вот. Ну, может быть, и не обязательно охрана. Может быть, вот он, смотрите, не зря тут бюрократ, бюрократ, да. Может, быть, он работает в какой-то сфере. Но я думаю, что человек умный и с ним приятно. Есть о чем по по пообщаться. Он человек, даже я еще подскажу, начитанный. Какой он добытчик? Ну, скажу так, человек, немножко держит, держащий за плечами, за душой какую-то заначку. Об этом сразу карты говорят. Иногда его надо отпускать, или чтобы держать под присмотром, иногда надо впускать его друзей в дом, чтобы посмотреть, сколько же человек... Ну, на всякий случай, приглядеть за уровнем выпитого, скажем, вот так. Нет, я не говорю, я не хочу сказать, что он свою женщину обделяет деньгами, но вот он понимает, вот столько я ей дам на это, то, на то. То есть его женщина, я бы дала совет. Регулярно его надо подтряхивать и наперед выставлять планы покупок каких-то крупных вещей. Я бы вот так сказала, потому что все, что касается, допустим, машин, каких-то механизмов, компьютеров, это ему нравится, это у него на первом месте. А ваши запросы, они могут как-то съехать во вторую тему, и вы тогда регулярно будете объяснять и говорить, что вот, а вот ты мне там обещал, и давай вот это купи. Что вас с ним объединит? Ну, наверное, вас с ним может объединить то, что вы начинаете дела и можете до конца их не довести. К сожалению, вот две карты об этом говорит. И вас с ним может объединить определенного уровня слова такое транжирство. То есть вы не молитесь на деньги, пришли, ушли. Для вас это не главное в жизни, это не та ценность, которая на вершине и вашего, и его пьедестала. Вы знаете, с одной, с одной стороны это даже очень все-таки хорошо, потому что люди, которые совсем там молятся на деньги, которые говорят «меня заела жаба что-то новое купить», ходят совсем уже вроде не бедные, а ходят в одежде, которая заношена по углам, по, вот на рукавах уже дырки торчат, но ну, это тоже знаете перегибы, но это не та история, вот и что отбросить и забыть не надо ему что-то напоминать или обвинять в его каких-то поступков его в прошлой жизни и вам не надо дребезжать и что-то объявлять, что вот этот а прошлый ваш парень или под вот прошлый мужчина вот был такой, а ты вот такой то есть тут это вообще неприемлемо, это его отторгнет, возможно он уже наелся таких упреков. То есть это вам, дорогая моя, вот такая важная подсказка. Не копайтесь в его прошлом, но и свое прошлое тоже, может быть, на выворотку не надо. Не ему оно не надо и не вам, чтобы им где-то манипулировать. Как всегда напоминаю, за личной информацией обращайтесь ко мне, дорогие мои, в WhatsApp. А теперь. А теперь перед вами будет прогноз под названием, где мой муж для цифры 4. Итак, что-то разбежалось, все рас... раскакалось все по полю. Итак, цифра 4. В принципе, эта карта, вот смотрите, неизвестность. Эта карта такая, мало что мне уже дает, какие мне подсказки. Единственное, могу сказать, что человек деловой, любящий работу, э, любящий свою профессию, значит четкий. То есть, с таким человеком к нему на свидание опаздывать нельзя. Вот это вот все, что я скажу. Возможно, ну, худощавый, а возможно стройный тонкий тонкий звонкий скажем так как еще почему-то слово спорт залетало тут спорт спорт не знаю вот что-то или он бывший спортсмен или очень любит по телеку смотреть спорт вот какая-то подсказка есть то есть можно проверять а любишь ли ты там футбол или что то есть какой-то вид спорта его зацепил и по жизни он как бы немножко фанатик Мы будем надеяться что Теперь посмотрим, где же может быть у вас с ним встреча. Встреча это замкнутая. Встреча может в каком-то быть помещении. Встреча может быть и в каком-то, ну, скажем так, в полицейском участке полицейском участке или рядом с полицейским участком недалеко от наказывающего скажем так органа и помещения накажешь это тюрьма да вот скажем так потом вы можете встретиться с ним все что связано с работой все что связано какого-то конфликта на работе или конфликта на прошлой работе когда допустим вас уволили кого-то ну как вариант, да? Уволили, а вы вот добиваетесь, ищете справедливости или хотите судиться с бывшими хозяевами там или с бывшим начальником. То есть вот тут что-то такое очень сильно завязано на работе, на бывшей, может быть, бывшей школе, на бывшем вузе, где вы учились. То есть загляните в свое прошлое, я бы вот так сказала. Очень зашифрованный человек. Ну, возможно, даже был каким-то вашим вожаком в вашей группе или любимчиком в школе, каким-то активистом. Вот тут такая подсказка. Так. Ну, человек не без чертовщинки, потому что, потому что вышла вот эта карта. То есть, возможно, он неплохой, довольный человек, но ему какая-то вот в личной жизни, то есть у него там в работе неплохо, может быть, ну, не так все плохо, но в личной жизни у него какая-то невезуха. Как только он начинает любить женщину, раз, шахбах бах, и раз, и все, и какие-то начинают эти трещины, приходят к нему сзади по начинает ходить чертик и начинает делать козни. Что с этим делать? Это долгая история, это отдельная история, это история для консультации. На всякий случай просто этот человек, если начинает пламенно любить, у него начинает как бы жизнь ситуации отдирать, отнимать эту девушку любыми способами. Или через врагов каких-то, врагов, соседей какие-то гадости, или друг уводят, или, ну, я не знаю что, или авария какая-то на улице, понимаете? То есть вот такая История. да видите как интересно карты говорят что возможно он из-за других людей и потерял предыдущие свои отношения да? ему завидовали у него вот есть такое как начинают завидовать у него сразу любовь куда-то испаряется Возможно, работа связана с производством зеркал, кстати, тоже. Или производством стекла. Или связана с какими-то антикварными темами, ломбардами, тоже как подсказка. Да, еще раз подтверждение проходит по моим картам, что вот прошлая история... Или там родня какие-то потрошители, которые вцепились в него и пока его не распотрошили и не оставили психологически на обочине, не успокоились. То есть вот очень аккуратно, значит, его, когда с таким человеком познакомишься, когда познакомитесь, очень аккуратно в теме знакомства с вашей роднёй. То есть это не сразу, это потом, это обязательно потом, чтобы у него в голове не было каких-то параллелей. Ой, сейчас она меня познакомит со своими, и не дай бог опять там сволочи сидят, и опять пауки, и все начнется по-новому. Вот он психологически как-то это по. ну как-то вот он это побаивается, я бы даже сказала. Добытчик он хороший, рачительный, может быть где-то добрый слишком добрый идет навстречу э, людям и не всегда из этого что-то хорошее выходит вот тоже интересно такой чертик у него очень интересно работает что вас с ним объединит но ну, объединит может быть похожие отношения к деньгам вот не буду тут уточнять а вот так объединят какие-то похожие цели в жизни. Видите лестница наверх? То есть вот он о чем, допустим, он мечтает о домике там около леса, допустим. И вы мечтаете в голове он где-то у вас, или в снах летает. И тут вы с ним познакомились, и оказывается у вас одинаковая цель в жизни, ну как идея, как мечта. Это очень круто, а вот это тут вы как братья-близнецы будете в каком-то смысле. Возможно, вас с ним объединит любовь к определенным фильмам, допустим, к фэнтези, не знаю, вот к чему там, да, к мелодрамам. Вот объединит что-то такое. Возможно, он в прошлой, в молодости, в прошлых своих годах был какой-то немножко, ну, душа компании. Или хотел стать томодой каким-то. У него есть какие-то немножко артистические такие, где он хочет блистать в компании, тоже это есть. И что отбросить и забыть? Ну, возможно, он очень странно относится к церкви, вообще к религии. То есть его насильно не надо тянуть в церковь. Она сильно не надо копаться, расспрашивать об этой теме. Может быть, у него сейчас такая, вы, такой выхлоп благодаря каким-то сложным ситуациям позади, в его предыдущих отношениях или в его родне, в каким-то событиях, связанных с его родственниками. Поэтому тут вот как-то надо быть аккуратным со временем. Потихоньку он сам откроет вам свои карты. Тут очень советую вам аккуратно необычный человек, но это говорит, что вы, возможно, сами, возможно, вы хотите больше даже материальщины, чем он может быть. Вот тут определитесь, когда с ним познакомитесь, какой его уровень, что он хочет по материалу. Вот сходитесь ли вы примерно по отношению к деньгам. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Вот такая была, дорогие мои, вам подсказка от Кассандре. Пишите, буду благодарна. Если вам нравится мой такой прогноз, закрепляйте его лайками. Конечно, закрепляйте. И теперь ситуация номер пять. Так. Устали хотят как-то поменяться местами. Итак, мужчина, сразу скажу, осторожный. Любит внутренний комфорт. Тут, как говорится, главное птичку не вспугнуть. Любит стильно одеваться. Человек со вкусом. Точно знает, какая ему женщина нужна, какая ему точно не нужна. Очень капризный в запахах. То есть женщина должна быть достаточно чистоплотная, но не слишком увлекающаяся парфюмами. Не так, чтобы ему башку там снесло от каких-то резких запахов. Да? То есть, возможно, очень-очень сладкие духи у женщины. Ему будет не вот скажем так. Итак, что же ангел говорит? Ангел говорит, Хватит трещать, хватит бежать э и много не болтать. Вот он говорит, немножко притормози, притормози свои выхлопы. Может быть, не все надо оглашать, не все до конца открывать, не будь открытой, не будь такой совсем открытой книгой. Ему нужна женщина хоть на 30%, хоть на 20%. Загадка женщина, интрига. И тогда он будет вокруг ходить да около, как кот, который не может до конца съесть эту сметану. Понимаете, вот в прямом смысле вот такие у меня идут сейчас вот ассоциации. И думаешь, говоришь, он не любит женщину-сплетницу. Вот, да? И он не любит женщину, которая без него куда-то хочет уехать, и без него решает вопрос о каких-то поездках, каких-то вот, ну, сейчас скажу, ну, какие-то путешествия. То есть, если что, только вместе, только глаза в глаза. Обсуждаем плавно, медленно, нащупываем маршрут, скажем так. Когда и где? Ну, я думаю, что тут вторник и четверг сегодняшний, завтрашний, послезавтра, еще четыре дня выходных, три дня, галочка, активных встретить. Четыре дня выходных, три дня, галочка, встретить. Вот тут так. И вообще, смотрите, как интересно, карты легли, да? И ангел, и демон, они легли. То есть человек часто качающийся. Он похож, смотрите, буква В, да? Он может быть и водолейский, и весовский, и близнецовский, воздушного знака зодиака, если близнецы, то там аккуратно, близнецы достаточно гулящий знак. Ну, в смысле, у них внутри мало темы, а вот кто-то авторитет, а вот я сам авторитет. И вот близнецы часто решают по-своему свои вопросы, да, вот абсолютно оголтело так вот, сломя голову. Тут маленький элемент близнецовский тоже будет в этом человеке. Где? Где? Все, что связано с медициной. Так. Все, что связано с оплатами с банками, все, что связано с покупкой дров, отопительных каких-то моментов, в прямом смысле слова, все, что связано с нервной, с нервопатологами тоже может быть, что еще где, где бюрократическая тема, все, что связано с дорогой и все, что может быть почта. Все, что связано с почтовой темой и где еще. Но это, это не связано с роднюхи. Родня вас тут не знакомит. Это вы сами, может быть, в пути, в дороге, даже через небольшой конфликт. А может быть, в пробке. Даже вот как-то так. Так, кто он по профессии? Так. По профессии, может быть, даже и повар. Все, что связано с кулинарией, все, что связано с пищевыми или с алкогольными продуктами. Все, что связано с ювелирным делом, кстати. Все, что связано с юридикцией. Все, что связано с оформлением документов. Что-то связано с недвижимостью. Ну, вот как-то так. Профессия, да? Вот так, скажем так, еще давайте. Тут еще возьмем основные, я вам сказала. Все, что связано с торговлей парфюмом, еще раз сказала. У него тут вкус очень. Человек со вкусом. Человек, может быть, кстати, и торговля одеждой, как-то, знаете, менеджер в бутиках. Вот такое тоже обувь тут тоже присутствует, дорогие мои. Так, ну, скажем так, человек вальяжный, человек очень сильно ценющий внутренний комфорт, даже может быть очень обращающий внимание, когда заходит в гости к будущей жене, к будущей невесте, даже обратит внимание, какие же цветы у вас, не потому что он вредный, а вот он психологически, подсознательно, у него слово комфорт, комфорт, гармония, комфорт. Будет смотреть, какие же у нее цветы, сажать ли она цветы, слишком ли она аляписто одета? Ну, вот такое. Возможно, с трудом относится к большим количествам пирсинга, да, возможно, с трудом относится с большим количеством татуировок, дорогие мои. Сейчас это так модно, но вот, вот есть и такие мужчины. Я не говорю, что он консерватор. Но он, если эта татуировка в его такой внутренней эстетике, не сойдется с его мнением то он вас может просто забраковать за вашу неправильную там какой-нибудь синюю какой-то темный очень голод птица какая-то на руке понимаете ну допустим как вариант или какая-то уж сильно змея там наворочена на ноге да то есть вот так у него возможно вокруг есть компания как пожир ну, такие друзья, где он хочет немножко солировать, немножко выпендриваться. Ему надо где-то показывать себя, как на подиуме, да? И поэтому в содержании вот этой команды, ну, то есть иногда и в кафе, или какой-то шашлыки надо выкатить, что-то такое, обходится тоже в определенную копеечку. То есть у него будет определенная заначка на это свое времяпрепровождение. Это уже поймите, зарубите себе, как на носу. Что вас с ним объединит? Ну, наверное, в чем-то вы добрые, он добрый, и, возможно, он не очень любит, не очень любит очень дальние поездки, и поэтому вот, может быть, даже вас объединит с ним, допустим, любовь к одной марке машины, вот как вариант, да, что вас с ним еще может объединить, какой-то поход в театры или какая-то определенная музыка, стиль какой-то, то есть... Ему интересна женщина со своим вкусом, в чем-то чуть-чуть неординарная. Может, какие-то бусы, не как у других на шее. Может, какой-то браслетик такой, не как у других. То есть, ему какая-то нужна изюминка. И что отбросьте и забыть? Ну, скорее всего, не надо ему показывать, что вы смотрите про карты. Может быть, все, что связано с темной, с черной магией, ему это не очень нравится, он это не одобряет. То есть он не хочет рядом с собой женщину-ведьму иметь, да? И тема, все, что связано с детьми, как-то очень аккуратно. все очень аккуратно. То есть его, его нельзя сразу ввергать в тему. Так, давай завтра делаем детей, а вот давай запланируем в следующем году рождение ребенка. Это как-то пусть оно само все получается согласно создателям, да? Он эту тему как-то... То есть он немножко капризно может входить в тему отцовства почему потому что он очень тонко чувствует как сканер свое удобство или неудобство и он понимает что ребенок это все таки неудобства особенно первые 2-3 года то есть вот тут надо, в эту тему его надо аккуратно вводить и с ней знакомить вот дорогие были вам такие от меня подсказки прогнозы кому нравится ставьте лайки буду благодарна за подписки тоже Пишите комментарии, они дают силу для существования вообще моего канала. И до встречи.